Поэтому я говорю, что вызывайте шлюх, я пошел мне творить Блин, ну это что же своего рода хом-видео? В дословном переводе. Ну, мы же не сомелье. Антибактериальное, блядь, просто, блядь, Я пойму. тебе говорю, антисептик вообще. Вот этим на руки мы. Ты, кстати, заметил радиационный фон в квартире? Ну, у меня не стоит и без Парни, этого. Парни, слава богу, что мы не пидоры. Здравствуйте, уважаемые. Наступил момент розлива наших настоек. Стоит отметить, что во вторую грушовую мы докинули чернослива. Груша чернослив, чистая груша, чесночное с перцем и Андерсон, она же помело. Сейчас разбавим до сороковничка, до 42, 43 примерно. Потом прогоним через фильтр и чуть позже продегустируем а пока подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео смотрите другие видео с канала и пишите комментарии начнем с груши чисто груша сейчас мы узнаем давали груши нам сок разбавила ли она нашу крепость убавилась ли что-то настаивали на 60 сейчас у нас тут блин а тут 40 Это невозможно. Почему? Ну, груши дали. Это как? Это не может быть. Маги рептилий. Ситечко погнали. А потом на этом столе роды можно будет принимать. Так, вот, процеживали. Все, что с банки улетело, что-то осталось в грушках. Литр 200 чисто грушевой вочелы. Запускаем следующую. Груша чернослив. Запускаем черносливовую грушу на фильтрацию. 100 грамм чернослива. Чернослив дал цвета. Грушово-черносливовую прогнали через фильтр. Получилось у нас с того объема литр 250. 250 пойдут в подарок Анастасии из Ростова. Я думаю, она оценит. А литр пойдет в копилку, и скоро мы его продегустируем. И теперь, чтобы больше не париться, не загоняться по фильтрам, так как даже после фильтра небольшой остаточек остается, градусность абсолютно не меняется, Приступаем к остальным бутылкам. Сейчас посмотрим, что у нас спамело. Почему-то нету Артема в кадре. Ставь лайк, если хочешь увидеть Артема в кадре. Спиртамер! Ты меня называла! Полтишок, так что немножко добавим воды. Оставляем 43. Начинаем фасовочку. Три с половиной литра. Получилось. И теперь переступим. Вишенки на торте нашего сегодняшнего Съемочного дня Чесночное с перцем Только перец, только чеснок Смотрим крепость Вот здесь вообще не изменилось На какой настаивали, такая 65 А в бутылки болтаху показывают Спиной 45 где-то Ну пусть так и будет, нормально Льем бутылку из-под армянского рома Ролик на армянский ром вот здесь Теперь наливаем в бутылку Из-под армянского виски ролик на виски вот здесь угадывали виски там была и армянская настало время продегустировать все те наши настойки что мы готовили 13 дней они выстаивали 13 лет К ко мне присоединился иван поприветствуйте Ивана. иван иван поприветствует зрителей У -у -у! Толпашу миг. И самое главное, нужно начать с небольшой порции трэша и угара. Так как градус повышать нельзя, мы его начнем понижать. Рок-н-ролл! Здесь 60. С каких там 65, э, помело. Та крепость, на которой она и настаивалась. Сейчас мы ее попробуем. Понеслась. Понеслась. Прикуривайте крепыша. Ой, как хорошо пошло. Да, это жестко. Хорошо, что мы разбавили ее. Помогли до следующей не добраться. В общем, памилона 65, это, ну, как бы чисто тест. Да? Да? Тест. Ну, ну, вы... Это надо было попробовать. Это надо как было попробовать, ключи? чтобы понять. Это возможно. Это возможно. <свят> а, следующий будет чистая груша. Затестим. Больше не увидим. Ну, мы же не нарушаем, а ничего, вот. смотри. Все, что есть за столом, это все легально. Дай-ка настоящим ковбоем настоящего пойла. И груша 40. Пока не китайская, конечно, но.. СОХНЕТ! Поприятнее чем 65, но все равно. Какой-то фрукт очень сильно чувствуется, но не скажу, что это груша с первого взгляда, как бы. Но фрукт присутствует сильно. Ну сладость я, я... он дал как бы и.. Небольшую умеренную, Небольшую. Да. Кстати, пошла жара. Пошла жара! Я не смотри. Не падает вообще ничего, замерло просто, бля, там антибактериальное, бля, просто, бля. Я пойму. тебе говорю, антисептик вообще. Вот этим надо руки мыть, бля. Жалко, конечно, руки таким мыть, но, но это хода. реально бродить, да, реально спать. Бля, он так сейчас эмоционально рассказывает его лицо. его почему я таки не взял ногу, и оба тоже снимать. Потому что я не хочу снимать. А потому что он видишь стесняшек. Фина, с двумя глазами камера туда обратно. Я не стесняшка, я просто не хочу снимать. А пора наливать? Ну самое время. Вот сейчас помело сорок. Работаем еще. Шляпные вечеринки, видите, мы перекинулись. Там, Между взять... собой и зрителям, и все. Самое. Давайте. Поехала. По -по Поехала. Памило 40. Андерсон. Сюда, давай, не отзывнивай. Слушай, горчит. Горчит, да. Здесь чувствуется, да? Медхута. Давай да? по нем сейчас, медхута. Вот а она. Вот она. Сейчас реально огуречную должен блядь. Сейчас вот на такую Ой. бутылку, я думаю, ложку жирную мы. Не, ну это, мне кажется, сейчас будет секс. чистый секс. Омай! Ууу! Вот тебе меда, как ты просил. М мед, мед. Парни, заказывали шлюк? Я ванную мед варить. Пять литров меда. За даром отдам там буквально. В смысле, что подарок? А -а? В смысле, даром отдаете? Каким? Мама, я люблю кокаин. Мама, я люблю... Нет, важнее. Я не уверен. Я не уверен, но это не точно, да? да. Я меняю кокаин на имбирь, блядь. Ссылка вот здесь на ролик, да? Про кокаин на имбирь. Это выгоднее. Не такие влажные, как те тёлочки, которые увидят этих двух парней. Сразу станут... Влажными? Влажными они станут, когда увидят твой рюкзак. Уф! Хуй его знает, хуй его знает. Неоднозначно. Кто на, кто, кто на что учился? Ну, когда они выпьют твой рюкзак? Мне кажется, они станут сухими, но легко доступными. Мне кажется, что они очень станут Они просто... Они будут прям источать. Ладно. Они перестанут вызывать интересы, Да, да, да. Они станут социально близкими и социально неинтересными. Вот там такая формулировка. Поэтому я говорю, что вызывать шлюх я пошел мне творить ее. Завтра какой месяц уже? Завтра уже май? Первый. Блядь, он опять поцеловал Парни, слава богу, что мини-пидоры. Не не, принимай. Мама, не простила, вы сразу. Мама, я люблю. Грушечка. По вкусу будет хуже, ядернее. А на самом деле по вкусу... Ну, вкусно. Мягче, чем запах. Да? Ну, как сказать, за 40. Ну, все за, равно он мягче. За 40. По да. вкусу мягче, чем вот для нюхач. Мне казалось, Ой, что это сейчас войдет. Но имеет место быть. Он интереснее Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути да вкус. Блядь, ребят, смотрите, у меня оператор жрет, сука, вот этим, блядь. Потому что оператор тут и не маленький, извини. Нет, груша топ. Я снимаю, вами шляпу, мои дорогие подписчики. Бабу выгнутая в Север живет? Не, он типа и бабу иногда зовет. Так не хочу ее пить, нахуй. Я никогда не встречал свыше 40 градусов вкусных. Напитка. Чуть что не так, фарш по ноздре, мы сделаем хорошо, тебе и мне. Ну оно ну так радуйся, что он еще может. Это то же самое, он... что тролло лошадь, тролли себе. Да, да, да, он да, так и да, да. Он так и да. Он так и делает. Не ленивый, ни хуя, посмотри со мной, блядь. Не, он любит поработать, но... <соцентр> <соцентр> <соцентр> я но еще вообще... не, не начал пить, мне уже крепится. Там потом... дают на каждом углу вообще там... Все, да, все, все а комиколы. потом с каждой стороны алименты-то <соцентр> получат. С каждой стороны алимент. <соцентр> <соцентр>